Здарова, дружище! Разработчики нас продолжают радовать. Новый дневник разработчиков, в нем у нас будет больше подробностей о том, какие новые боссы будут, какие новые противники, какие новые локации, как все это выглядит, а также еще один новый крутой трейлер, где показывают боевку с дуальными пистолетами, с новыми скиллами, с новыми боссами. Так что погнали смотреть трейлер, а после этого перейдем к подробностям обновления. Какой же замечательный трейлер. Очень нравится, особенно нравится то, что там показали боссов, среди которых есть персонажи из Battle Riot. Ну, в принципе, вся эта игра, так или иначе, заимствовала героев, персонажей, противников. Но лично для меня, как для фаната Battle Riot, это вообще прекрасно. Теперь пойдем к дневнику. Глумрот. Из любви к знаниям. Глумрот – это биом, тематически посвященный науке, сошедший с ума. Старым и знакомым идеям, неконтролируемых амбиций и высокомерия перед лицом естественного порядка. Группа, ответственная за организацию этих эрудированных усилий, называется Transcendum – собрание психопатически одержимых технологов, выполняющих миссию по созданию следующего этапа эволюции человека. Эта патология восходит к временам Дракулы, когда их все еще живой, казалось бы, не стареющий глава ученый доктор Генри Блэкбрю, первоначально основал эту организацию в попытке дать отпор армиям Дракулы. На протяжении сотен лет эта организация изучала и продвигала свои разработки с помощью электроники и химической инженерии, изобретая невероятные технологии и ревниво сохраняя их секреты для себя. Они жертвуют моралью, своей землей и даже своими жизнями в попытке обнаружить следующий большой прорыв. Как наш 2D-художник Виктор Блумквист, я бы сказал, жизнь в мрачном мире дешева. Все, что имеет значение, это знания и то, кто обеспечивает эти блестящие порывы. Итак, давайте тогда поговорим о самом важном, самом блестящем из всех. Докторе Генри Блэкбрю. Хороший, плохой доктор. Доктор Генри Блэкбрю однажды был провозглашен спасителем человечества. Когда голодные клыки великого завоевателя Дракулы нависли над горлом человека, готовые вонзиться в него, праздновали День научного светила. Любимый. Последняя надежда человечества. Затем появился свет. Внезапно доктор Блэкбрю превратился в еретика, безумца, с извращенными, отвратительными методами. И все же, что такое мелочная мораль? Стремление к человеческому совершенству. Об эволюции. Откуда знания? Даже когда они пришли за ним с факелом и вилами в руках, он остался верен своей философии. Даже когда он был с позором сослан в опасные и адские земли Глумрота, он знал что был прав. Сотни лет продолжительной, неестественной жизни привели к этому моменту. Это рождение чего-то идеального. Монстр. Из заметок калистой алхимики, старшего специалиста по электростатике в Трансендум. Как объяснил наш арт-директор Йохан Вальбек, регион Глуморта был нашей первой возможностью смоделировать целую зону по центральной фигуре, поэтому довольно много времени ушло на попытки передать его визуальную сущность. Доктор Генри Блэкбрю, Персонаж, движимый чувством собственной важности и ненавистью, и его влияние ощущается по всей стране, поскольку другие стремятся следовать его примеру. Он сформировал это сообщество в соответствии со своей философией, по своим собственным прихотям. V-Rising это история, рассказанная в основном с помощью визуальных эффектов. Было важно, чтобы даже если в игре вы не всегда получаете дословную историю, которую мы представляем, вы могли почувствовать это через персонажа. Мир и маленькие намеки, разбросанные по словам персонажей. Север Глумрота. Северная часть зоны темнее и имеет более насыщенный цвет, чем ее нижняя часть. Большая часть задачи по воссозданию ощущения машинной местности в фэнтезийном мире, подобном Валоранту, заключается в соблюдении баланса между тем, как вы представляете уровень технологий. Можно очень легко проскользнуть в пространство научной фантастики. Предполагается, что технология Глумрота намного превосходит остальную часть Вардарана. Но это не должно ощущаться как совершенно другой сеттинг. Чтобы добиться этого ощущения, мы взяли то, что изначально было очень металлическим дизайном. И использовали несколько разных техник, чтобы сделать их более интуитивно понятными. Большая часть металла была заменена деревом, а металл, который мы сохранили, выглядел и ощущался опасно ветхим. Жители мрачного города мало заботятся о своей жизни, поэтому имеет смысл, что хотя у них и есть современное оружие и инструменты, эти инструменты едва держатся вместе. Усовершенствованное оружие может с такой же вероятностью развалиться на части, как и выпотрошить своих пользователей. Северная часть также довольно живая и злобная. С неба льет дождь, дует сильный ветер, а молнии постоянно врезаются в землю вокруг вас, оставляя за собой выжженные обломки. Деревья и скалы угловатые, заостренные и извилистые, с небольшим количеством закругленных краев если таковые вообще имеются, так что это вызывает ощущение опасности. Вдохновение для «Мрачного Севера» уходит корнями в мрачную сказку, и благодаря присутствию готической архитектуры, которая, казалось бы, кишит трубами и технологиями, мы стремимся органично смешать старое и новое в едином месте, которое рассказывает свою собственную историю через окружающую среду. Мрачный Юг Весь мрак размыт по цвету, что приближает его к черно-белой атмосфере фильма о монстрах, которую мы хотим вызвать общей атмосферой. Хотя мы привносим современные ощущения с яркими вплесками цвета, нигде эта истощенная и болезненная палитра не появляется так ярко, как в южной части биома. Именно здесь побочные продукты экспериментов на севере стекают в долины, загрязняя их водные пути яркими, токсичными, желтыми и зелеными оттенками. Это место пропитано ядом и лишено всех питательных веществ. Вдохновение для этого места черпалось из всевозможных интуитивных тревожных образов, чтобы вызвать тревожное чувство. Сильно загрязненные озера, которые были настолько неестественно обеспечены, что их воды были неузнаваемыми. Раковые образования и реальные, послевоенные изображения Земли, разорванные бомбардировкой. Все это упоминалось при попытке вызвать ощущение места разоренного человечеством. Именно здесь проживает большинство обычных граждан, запертых в своих холочугах и проводящих дни в своих экспериментах. Они живут в надежде, что их собственное открытие катапультирует их к более высокому статусу в трансцендум, обеспечит им место с большим комфортом и статусом. Дома здесь должны выглядеть функционально, но плохо построены и опасны. Электрические линии проходят прямо по обнаженному сухому дереву, эти люди не заботятся о собственной безопасности. Их единственной заботой является наличие надлежащего оборудования, необходимого им для продолжения эволюции и технологического прогресса. Мутации и условные обозначения. Мутанты, которые бродят по округе, редко бывают дружелюбными, но для нас было важно создать их с умыслом. Эти существа могут быть ужасными, но они появились не потому, что их спроектировали как оружие, а не такие же жертвы этой среды, как почва и деревья. Было заманчиво создавать мутантов, которые должны были просто круто выглядеть. Сконструированное костяное оружие или просто массы ужасающей смертоносной плоти, забавно создавать и воображать, но им не хватало глубины и повествования, которые мы хотели передать. Было важно, чтобы существа, даже в ходе экспериментов, немного сохранили свою форму и были узнаваемыми как те, кем они были когда-либо. Загрязнение очень похоже на веблуд, усиливает качества, которые уже существует и развивает их, дублируя то, что уже есть. Эти существа не предназначались для использования в качестве оружия, и таким образом вы все еще можете связать их с чем-то, с чем вы знакомы. Команда аниматоров также работала над тем, чтобы воссоздать знакомую неправильность этих существ с помощью некоторых приятных деталей. Например, в одном из новых юнитов, Големи из плоти, они добавили отдельные маленькие переключатели для каждой из голов на снаряжение, как обсуждал один из наших аниматоров Оловский Ольт. Наш технический аниматор Альбин Тунстрем также рассказывал об их усилиях, сосредоточив внимание на неправильности движений существа в его коллективных, плавательных движениях хвоста. Также была предпринята попытка вызвать у существа ощущение коллективного разума. Когда он размахивает своей большой рукой в атаке, одновременно размахиваются и меньшие руки, как будто каждая часть коллективного существа работает в тандеме друг с другом. Песни из «Отравленной долины». Области Глумрота разделены на две части, с двумя очень разными и взаимодополняющими, и все же очень отчетливыми настроениями. Автор оригинального саундтрека Александрия Мигова рассказала о том, как она работала над четырьмя разными треками, которые простираются с юга на север, а также ночью и днем. Для дневной темы Южного Глумрота наиболее важными элементами, которые я уловила, является борьба, печаль и надежда. Когда солнце садится, и мы входим в сумеречную зону, вы слышите, как ночь поет и оплакивает всех жертв прошлого с помощью эмоциональных атональных инструментов. Она продолжила рассказывать о мрачном севере и о том, как она пыталась передать мрачную, более злобную атмосферу безумной науки и болезненную тоску от неудачных экспериментов, порожденных их амбициями. Обращение к этим уникальным чувствам с помощью музыки дает нашим игрокам еще один способ соединиться с миром способом эмоционально прочувствовать историю. Александрия использовала различные техники, например, применяла приемы подачи, чтобы игрок почувствовал извращенную природу фантастического биома. Мне треки зашли, поэтому я также в видосах врежу, если хочешь, можешь послушать, если нет, таймкоды есть, перематывай. Что сказать? Мне на самом деле даже добавить нечего. Мне очень нравится, когда повествование в игре может быть построено не только на каких-то записках или общению с NPC, а когда сама атмосфера, сама локация, сами боссы, какие-то редкие фразы помогают тебе создать впечатление о том, что перед тобой находится, где ты находишься, почему именно так все произошло. И здорово, что разработчики в этом плане заморачиваются. Как по мне, это очень хорошо работает, как с повествовательной точки зрения, так и с визуальной точки зрения. Поэтому ждем, ждем релиза 17 мая, который я обязательно постримлю. А на этом все, спасибо, что досмотрел до конца, и до скорой встречи, дружище.